Здравствуйте, дорогие друзья, хотела с вами поговорить, вот, э, решила прежде всего запустить новый такой видео по их последние новости. Поэтому жду вас. А я вам сейчас расскажу то, что вот только что мы пошли по городу, и что, что мы увидели, какой наш город? Вот город нас живет э, обычной жизнью в карантине, паники нет. Вот все понимают, что если все ходят, большинство, конечно, люди предостерегаются, ходят, моют ручки, вот, и каждый, каждый считает, что здоровье все-таки надо бы, надо, надо свое здоровье сохранять. Вот, насчет заболевших не знаю, вот, город, конечно, опустел, Супермаркеты работают только продуктовые. Вот. Паники как таковой нет. От паники, от паники еще ничего хорошего не Поэтому надо не паниковать, а надо просто работать. Надо пользоваться средствами гигиены. Вот. Надо стараться, чтобы, чтобы этот вирус... Дело, чтобы этот вирус с короной, у нас уже шутят, вирус с короной, вот поэтому все-таки понятно, никакой паники, лучше, конечно, когда идут когда будет, должен быть оптимист, тогда оптимизм, тогда будет, будет и все нормально будет. Значит, хотела еще прочитать то, что вот только что э, прочитала, э, вот э, о чем пишут, о чем пишут, на от издания, в Днепре 9 человек находятся в больнице с подозрением на коронавирус. То есть, ну, как бы еще, еще в Днепре нет. То, что Черновцы, вот сегодня разговаривала с, с коллегой с Черновцов, она говорит, да, конечно, потому что, в принципе, граница рядом. Большинство людей ездят на заработки, наверное, 80% того региона, они едут на заработки, они и привезли, понятно. Люди у нас трудолюбивые, поэтому ищут, где заработать, поэтому и работает, поэтому и, и везут оттуда. Вот. Но, говорит, ничего страшного. Вирус этот мутировался, мутировался в сторону какую? В сторону уменьшения. Если он, так как рассказывают, в Китае он был очень сильный и в Италии, и очень такой вот злой, вот к нам в Украину, он вот как рассказывает нам черновцы, вот они уже это видят, то есть к нам в Украину этот вирус с короной, который, он уже пришел не таким злым, люди выздоравливают в больницах, скажем так, он, он не так кусается, он не так кусается, или может быть мы, украинцы, его кусаем, поэтому... Поэтому он нас испугался. Вот, наверное, все-таки все все любит нас Бог. Поэтому, да, как бы это ни было высоко сказано или как, но все-таки, по крайней мере, вот то, что сказали черновцы, что этот вирус не такой кусючий, выздоравливает. Вот. И слава Богу, все вот так вот не так, как нас пугали. Вот, хотела, хотелось бы, конечно, поговорить: вот вчера мне тоже бросили ссылку, как Соловьев, это Россия, да, выгнал нашего политического эксперта. Ну, что хотелось, посмотрела я это шоу этого Соловьев. Вот и я хочу, конечно, сказать свое мнение, друзья, и хотелось бы услышать и ваше мнение. вот, мне все-таки кажется, конечно, зря этот политический эксперт согласился туда ехать. Ну, наверное, согласился. Почему? Почему соглашаются все остальные? Потому что мы все-таки думаем, что те люди и та сторона, что они все-таки нам друзья, что да, вот мы общаемся с обыкновенными людьми, все нормально, поддерживают нас, там много у нас и родственников, и, и этот, и... То есть мы их понимаем как как люди, они нас понимают. А вот ток-шоу у них, это то. Когда я посмотрела, вот мое мнение, я посмотрела это ток-шоу, конечно, мне понравился, понравился наш эксперт. Единственное, было бы лучше, конечно, если бы он сам ушел, хлопью, хлопнул дверью и сделал шоу этому Соловьеву. Но мы не знаем, как это было, сколько там денег ему заплатили. Наверное, не просто он там поехал туда и стоял шутом, как они все с него насмехались, они все там шушукались. Вот. Насчет того, что он молодец, в принципе, то, что я видела, он не, не сказал то, чего его, его туда, скорее всего, позвали, чтобы он говорил, какая Украина плохая, какая власть плохая и так далее, все плохое, и что мы не готовы к этой встрече коронавируса, наверное. Но он, он не сказал этого, вот и он сказал Соловьеву, что у тебя плохие помощники, что у тебя будет вот и то и все, и, и этот, потому что он, он видел, защищаться надо было как-то, вот как все шушукаются и показывают, что они выше всех остальных. Ну, я не знаю, понятно, что шоу Соловьева так и построено на том, что он показывает, что он самые умные, остальные глупые что вот они самые красивые, самые любимые и самые умные. Все остальные никудышные, все остальные там на земле валяются. Вот это точно так же, как показывает, и у нас есть такой человек, ведущий один, Ганапольский. его так и называли не очень хорошо, ну, наверное, он соответствует этой фамилии и тому, как о нем говорили. Потому что тоже, я считаю, что должно быть толерантное отношение к людям, вот особенно в тех журналистов. Ну, им нужен рейтинг. Ему надо было этому Соловьеву надо было крикнуть, кричать, что пошел вон. Вот. Ну, а, конечно, было бы лучше, чтобы он им сказал, да пошли во все и хлопнул дверью. Но, но, вот такой вот толерантный, нормальный был этот политический эксперт, а те показали себя как, ну, звери. Одно одно слово. Вот, как. Это мое мнение, это мое мнение, вот, и, в принципе, на этом Портнов построил и собрал тоже какую-то конференцию, бросили мне вот сейчас, как Портнов рассказывает, типа, не едьте туда, к вам там относятся очень плохо, ну, он не такими словами рассказывал, он, он говорил по-другому. Ну, и то, что я вчера посмотрела, действительно так, я считаю, что даже не стоит ради денег… Даже если тебе предлагают какое то ток-шоу деньги, но ну, я не думаю, что надо быть шутом на этой передаче ради вот этих денег. Поэтому, ну, в принципе, все-таки надо иметь свое достоинство, надо, надо показать. Я, я всегда была толерантна, относилась, отношусь всегда ко всем людям. Но, в принципе, если у тебя... Бьют, не надо подставлять вторую щеку. Вот мое такое мнение. Да, если уже на тебя, ну, наверное, надо давать отпор. Поэтому зачем ехать, зачем подогревать и, и давать вот, вот этим всяким ток-шоу Соловьевым Соловьевым зарабатывать рейтинг, зарабатывать, зарабатывать на нас деньги. Ну, ну везде бизнес. Ну куда ни посмотри, везде бизнес, я этого не могу понять. Ну ну что сделаешь? Ну жизнь такая, наверное, у нас. Вот всякие соловьевы зарабатывают на том, что обзывают друг А людям это нравится? Людям нравится, когда кричат, ты свинья, ты дурак, ты еще какой-то. Ну, как я не знаю, мы все-таки люди, в принципе. Почему не быть друг другу толерантными? Почему? Не быть. Мы все люди одинаковые, абсолютно, абсолютно все. Вот. И не надо быть какими-то Наполеонами, Гитлерами и так далее, у которых была корона на голове. Вот. Ну, это то, о чем, о чем я увидела этого Соловьева, посмеялась немножко. Посмеялась сегодня Спортнова, который тоже. Может быть, он о том, что кричит, что рассказывает. Я, в принципе, в принципе то, что Портнов сегодня сказал, вот о чем он там говорил, что может быть и так. Зачем ехать на все вот эти ток-шоу? Зачем ехать, если именно мы видим, э, политика построена враждебно? Если политика по поводу к нам и к другим людям у них политика не только по поводу к нам. У них политика абсолютно по поводу ко всем людям построена враждебно. Даже и к своим. Даже и к своим. Поэтому, поэтому, наверное, и не стоит. Наверное, в принципе, и правы. Ну, вернемся к нашему насущному. вернемся к нам. Значит, да, вот мне очень нравилось... Пишут, ой, вот обожаю, обожаю вот такие вот новости. Породы собак, для которых человеку дороже жизни. Знаете, вот о каких породах собак говорится? Какие? Это, это говорит, эта газета называется «Наше место». Наша газета, газета «Днепропетровская». Вот. И рассказывает, что вот какие есть породы собак, у которых существуют породы собак, которые настолько преданы своим хозяевам, что не отходят от них ни на шаг. Они не способны на побег и не переносят долгую разум. Эти породы были выведены специально для помощи человеку, как охранники и компаньоны. Вот это первая порода. Это немецкая овчарка. Это порода 100 лет назад овчарки часами пасли овец, но сейчас у них немного другие обязанности. Именно немецкая овчарка сочетает в себе качество служебной, охранной и пастущей породы, что делает ее очень уникальной. Вот видите, я, честно говоря, этого не знала. Овчарке свойственен высокий интеллект, но это мы видим, да, овчарка действительно такая собака. Ой, не то, что наш Бетховен, наш Бетховен. ну он тоже с интеллектом. У нас так жестокошерстная. Ну, давайте дальше о, об овчарках. Овчарке свойственен высокий интеллект, способность к обучению и преданность. Они называют Следующая овчарка называется австралийская. Вот, немецкая овчарка. Мы все знаем, какая немецкая овчарка. Красавица, красавица. Только так и хочется ее погладить, погладить, погладить. Австралийская овчарка. Собаки то породы подходят активным и подвижным людям. Они будут комфортно себя чувствовать в большой семье, где любят часто выбираться на природу, на длительные прогулки, походы. Эти животные, вероятно, работоспособны. Им нравится выполнять различные задачи. Австралийская овчарка открыта и доброжелательна. Эта собака всегда станет на защиту своего дома и будет добросовестной. Тулечки, о, какие красотульки чудесные. Так, и, и о, есть такая собачка, еще называется басерон. Э -э эти собаки отличаются своей серьезностью и работоспособностью. Ученые обнаружили, что гены басерона и волка очень похожи. Сейчас я вам покажу эту собачку, о которой я рассказываю. Вот, вот это говорят, это басерон. Ну, и что они говорят? Очень похожи. Если заниматься воспитанием и дрессировкой этих собак, то из них можно вырастить отличного сторожа и друга. Представители этой породы, долгожители, они очень выносливы. Ведь много лет назад именно басероны могли управлять огромными стадами и контролировать других животных. Иногда эта порода может быть упрямой. Но задача человека не сломать пса, а позволить ему направить свою самостоятельность в нужное русло. Нужное русло. Вот, видите, такая симпатичная собачка. Басирон. Анжела, что ты хочешь? И девчонок. Вот такие симпатичные собачки. Такие собачки. Ну, о чем еще говорили, что Лариса Долина резала дело. Ну, наверное, очередное. Вот. Наше правительство обещает сацию пенсий и дополнительную тысячу гривен. Вот. Эти, и рассказывают нам наши коллеги из Черновцов, там, где уже больше всего этого вируса, что вирус к нам э, ведет к нам, нам не так и агрессивно. То есть украинцы наш вирус любят. Тот вирус, который пришел, он более-менее, наши украинцы выздоравливают. Поэтому, наверное, у нас более сильный иммунитет. Вот очень хорошее сообщение, я сейчас прочитала. В каналах Венеции появились рыбы и дельфины. Сейчас я вам покажу рыбы и дельфины. В каналах Венеции, ого, это там, значит, там столько уже. Ого, ого. Столько воды в Венеции. В каналах Венеции появились рыбы и дельфины. Это нам пишет... В Венеции из-за отсутствия туристов завелась рыба. Из-за отсутствия туристов завелась рыба. Также в центре итальянских городов, находящихся на строгом карантине, замечены дикие животные, которые себя чувствуют очень вольготно. После недельного карантина в каналах итальянской Венеции местные жители стали замечать рыб и даже дельфинов. Об этом горожане пишут в соцсетях. Так жители Венеции сообщают, что в связи с карантином и отсутствием туристов в городских каналах вода стала более прозрачной, чего не было очень давно. Мало того, появились рыбы и кое-где замечены даже дельфины, только что я вам показала. Вот. И фотографии выкладывают, вылаживают фотографии в соцсети, где показывают, что вот при, приплыли к ним дельфины, потому что нет, нет там туристов. Вот. И более чистая вода стала, плавают рыбы, утки в римском фонтане и дикий кабан на площади одного из горо городов. Загрязнение воздуха снизилось, природа восстанавливает свои силы, во время карантина Виталь. Ну, вот. Виталии. Да? Люди выкладывают такие фильмы. Утки плавают. Утки. Венеция. Там, где плавали кондолы. А сейчас, пожалуйста, чистота и порядок. Ага. А дельфина я вам уже показывала. Вот. Лучше, конечно, лучше, конечно, смотреть. Будьте здоровы, не, не болейте. Пусть этот вирус нас обходит стороной. Вот если кто ко мне присоединился пишите мне дальше комментарии это не уже в комментариях дальше я уже заканчиваю но ну, если кто присоединился Трансляцию я свою заканчиваю трансляцию. А если кто присоединился, пишите. Пишите комментарии. Пишите мне ваши комментарии. О чем поговорить? Вечером покажу еще зарядку. Мои любимые упражнения, которые я... Я вам показала там только пару упражнений. Вот сегодня у меня все время зарядка вечером, поэтому я вам покажу еще пару упражнений. Вот, вот так. Не болейте. Всего хорошего. Живем во время, во время карантина, хоть собой займемся. Да. Поэтому всего вам хорошего. Пока-пока. Я вас люблю. Подписывайтесь на мой канал. Подключайтесь к моим трансляциям. вот И сделаем вот такой вот еще один будет у нас плейлист новости. Поэтому у кого есть какие новости, пишите. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Будем дружить. Я вас люблю. Пока-пока.